Аксессуары от компании Linux. Главным посылом компании Linux является то, что представленные аксессуары могут заменять те или иные единицы оборудования, либо технологические процессы на кухне. О чем, собственно, идет речь? Каждый процесс на кухне требует либо какого-то специализированного оборудования, либо посуды, либо гастроемкости. Компания Linex представляет свой ассортимент вот таким вот образом. У нас также есть каталог. Сейчас мы посмотрим на них поближе и постараемся разобрать самые интересные образцы из них. Если вы посмотрите на экран, вы увидите вот такой аксессуар, который у нас называется «Speedy Chicken». Он помогает нам готовить курицу на гриле за очень короткое время. То есть, если мы говорим про курицу размерностью от килограмма 100 до килограмма 500 грамм, то есть вот такая курица у нас может приготовиться буквально за 30 минут. Самым важным а, компонентом здесь является то, что в большие печи, например, 201 машины размерностью на 20, например, листов, вы можете сделать полную загрузку вот на таких аксессуаров а, куриц для гриля и получить их готовыми действительно через а, 30 минут. Дальше у нас идет аксессуар Speedy Grill, да, который помогает нам готовить блюдо на гриле, получать решетку и сверху, и снизу. А, его можно загружать холодным. Также этот аппарат загружается, этот аксессуар, прошу прощения, загружается в рабочую камеру, и с помощью него мы можем приготовить блюдо на гриле. Дальше у нас идет вот такой аксессуар для приготовления блинов, оладьи, либо тартов, либо кишлоренов, да, который является вот таким вот, с вот такими углублениями, да, куда можно, соответственно, заливать продукт и готовить данную продукцию без использования сковородок. Также у нас есть вот такой вот замечательный аксессуар с большим количеством, да, то есть 6 вот таких вот у нас емкостей, да, в которых мы можем готовить оландии, мы можем готовить блинчики, мы можем готовить драники, мы можем готовить яичницу глазунью или даже выпекать булочки для бургера. Дальше у нас идет тонкий лист для гриля, который подходит для приготовления тонких и небольших полуфабрикатов в печке. Нашей Linux Boosted. Дальше, конечно же, идет аксессуар, который у нас предназначен для приготовления шашлыков. Да, то есть, используются вот такие вот выемки для шпажек, да, которые мы можем загружать и спокойно получать шашлык, также готовя вот только в парке на виктомате. Дальше идут два листа достаточно стандартных, которые используются на любом производстве. Нижний это аксессуары размерностью GN1.1. Да, он может вам заменить и сковородку, и планчу, и, в принципе, нерифленый гриль, да, то есть на нем очень быстро можно доготавливать, опять-таки, не очень большие полуфабрикаты. Дальше идет мелко мелкоперфорированный Аксессуар, который нужен нам для того, чтобы использовать его в приготовлении хлебобулочных изделий, отпекок курасанов например, булочек каких-то или других изделий, что позволяет аэрировать продукт со всех сторон. Дальше идет сетка для приготовления овощей, например, картофеля фри или картофеля по-деревенски, который позволяет нам за счет крупной перфорации опять-таки полностью аэрировать продукт. Дальше идет, опять-таки, тоже очень популярный у нас аксессуар керамогранит, да, который нам нужен для того, чтобы Готовить какие-то соусные блюда, да, что-то поджаривать, опять-таки, без использования сковородок. Вот таким образом он выглядит. Дальше идет одинарная решетка-гриль, которая позволяет нам, опять-таки, тоже готовить блюда на гриле, но а, колер мы будем получать с одной а, стороны. Соответственно, выше идет более а, тонкий вариант гриля, да, например, для приготовления овощей на гриле или каких-то тоже не очень а, больших по размеру полуфабрикатов или сырых продуктов. Вот таким образом выглядит полная наша линейка наших аксессуаров. Если у вас появились какие-то вопросы, вы можете обратиться напрямую к своему дилеру, либо обратиться к нам в представительство. Хорошего вам дня. До свидания.